Всем привет! Сейчас я разберу такой тезис, что разгон памяти – это пустая трата времени. А так как эта тема этого ролика совпадает еще с одной темой, а именно между 9400F и 9600K нету разницы при упоре в ГПУ, то я решил, что лучше сделать все одним роликом. Начну с того, с чего я вообще решил, что разгон памяти – это пустая трата времени. Дело в том, что ты тратишь много времени на поиск максимальной частоты АЗУ, для своей конфигурации. Потом ищешь адекватное напряжение. И еще столько же времени ищешь первички и вторички. Ладно, если бы это было бы дело гиков, которые сидят в подвале и хвастаются результатами среди таких же поехавших. Но нет. Данное движение очень популярно среди людей. И все дошло до такого абсурда, что если твоя память не в 4000 МГц 14 то твое мнение не учитывается, как и твои тесты. Кстати, эти сектанты после разгона кидают свои скриншоты Аиды, отчего за каких-нибудь микрон-джедай чувствуют себя неполноценными. Тесты я буду проводить на двух платформах. 151 v 2 и АМ4. Конфиг. Процессор Core i5-9400F. Материнская плата. Gigabyte Z370DS 3H. Комплект оперативной памяти G.Skill Sniper X 3600 МГц. И теперь та, на чем и будет основываться мой тезис, что разницы не будет при упоре в GPU. MSI GTX 1050 OC. Дальше там неинтересно. SSD кефир на 240 ГБ. WD Blue 1 ТБ под ShadowPlay. И еще один WD Blue на 1 ТБ под игры. Приступим. Здравствуй, Богдан. Привет, завода. Так как 9600K у меня нет, я решил дом clock'нуть i5-9400F до 2,9 ГГц. Память будет в двух режимах. Профиль GDF 2666 МГц и XMP профиль на 3600. Приятного просмотра. Shadow of the Tomb Raider, Full HD, низкие настройки, дабы не упираться видеопамять и слаживание SMAA-T2XT, это важно. А как мы видим, разницы между конфигами нет. И тут вы скажете... Как же так вышло-то, блядь? Предвещаю, скулеш, мол, я всех обманываю. Смотрите, я не выхожу из игры. Я берусь, ее сворачиваю. А, закрываю полностью прямо на видео, открываю AID64. Открываю CPU Z и заходим в тест кэши памяти. А, и запускаем его. Дабы вы увидели, что это все те же 2666 а они я просто в Бернере обменял. Как мы видим, 35 э, гигабайт по записи и латенсии целых 74 наносекунд. А если что, сразу говорю, из-за уменьшения частоты процессора, также уменьшилась скорость работы l 3 кэша и, соответственно, его задержки. Что тоже слегка повлияло на результаты. Но, как мы видим, изменений нет, потому что шел упор на GPU. Из-за этого все осталось как есть. И тут вы скажете, как у тебя же упор в ГПУ. Так в этом, блядь, и суть моего тезиса. Ключевым фактором является то, что при упоре в ГПУ разницы не будет при упоре. Теперь немного теории и то, что подразумевается под упором GPU. А то, что узким местом является производительность графического чипа. Я не понимаю, почему я должен объяснять, казалось бы, умным людям простую логику. Компьютер это самая логичная в этом мире вещь, у вас проблемы с логикой, практически у всех упор в ГПУ. Если твоя видеокарта слабее 1050 Ti или ей является, упор будет в любом случае практически при любых настройках. Если у тебя 1060, 580, то ты просто выставляешь высокий Full HD, потому что карта может позволить вывести практически любую игру в этих настройках. Если у тебя 10.70-10.80, то ты просто выкручиваешь Resolution Scaming, Потому что в новых играх из-за постобработки мыло везде. Если у тебя 20.70 и выше, то ты ставишь либо 4К, либо хорошее сглаживание. Заходим в статистику Steam, и видим, то, что у всех видеокарта практически на уровне 10.70, в которые ты упираешься везде, где только можно. Вот схема. У нас есть токовая память на частоте 2666 МГц. За одну секунду она способна передать информацию для 70 тысяч дроуколов. Вот 9400F. Он способен за секунду отрисовать информацию для 100 тысяч дроуколов. А вот наша GTX 1050, которая за секунду может отрисовать только 30 тысяч дроуколов. А значит, что эта сборка выдаст 30 FPS. А вот 9600K, разобранный до 5 ГГц, он способен за секунду обработать 125 тысяч дроколов. Оперативная память на частоте 4000 МГц, CEL-14, способна передать 100 тысяч дроколов процессору за одну секунду. А видеокарта может отрисовать все те же 30 тысяч дроколов. То есть у тебя есть 9400F и со стоковой памятью было 30 FPS так из 9600K и разогнанной памятью осталось 30 FPS, потому что нагрузка на видеокарты не увеличилась, дебил ты кусок. Вот только на разгон процессора и памяти ты потратил не один вечер, чтобы ты смог похвастаться результатом со своими собратьями из гей-клуба. Теперь я доказал, что разгон памяти это пустая трата времени, и что между 9400F и 9600K разницы при упоре в ГБУ не будет. И, в принципе, на этом можно было бы заканчивать, если люди до сих пор не дрочили памяти райзену. С ними та же проблема. Они не понимают, что огромный кэш компенсирует задержки. На случай, если вам это нихуя не говорит. У нас есть райзен третьего поколения. Почему третьего? Потому что это самый яркий пример, а еще мне нет первого. У нас есть два CCX-блока, в котором три ядра. У каждого трех ядерного кластера есть свой L3 кэш объемом 16 мегабайт. А, то есть уже на этом моменте можно понять, что Ryzen в рот ебал вторички, ну и первички тоже. Вы просто вдумайтесь, инженеры AMD гении, они смогли увеличить L3 кэш, не меняя ассоциативность кэша. То есть они увеличили кэш, не уменьшив при этом его скорость. Тут точно такой же эффект, как L4 кэш на мобильных кассфолах то есть минимальная зависимость от оперативной памяти. Вернемся к архитектуре Zen2. Напомню, что когда процессорным ядрам нужно считать информацию или записать, ядро обращается к кэшу, и только если в кэше нет информации, ядро обращается к ЗУ. То есть, по сути, ядро практически не обращается к оперативной памяти. Рассмотрим сценарий, когда он обращается к ЗУ. Что происходит? Сначала информация поступает в IOG-блок, Потом только кластером. Это главное изменение Zen2. IOD-блок был вынесен из кристалла, из-за чего обращение к ЗУ длится чуть дольше. И задержка выше. Но и тут инженеры AMD внесли изменения. Они увеличили скорость Infinity Fabric и Data Fabric в два раза по сравнению с Zen2. То есть идут и инди все продумали. Они минимизировали шанс кэш-промаха до 1, 0, 1,0% чтобы ты, дурачок, мог спать, а не разгонять азу ночью. Все, что от тебя требуется, если так сильно хочется разгона, это выставить частоту 3200 МГц, то есть до паспорта значений, и выставить напряжение 1,25 Вольта. И все. Дальше в профиле выставит первички и вторички. А твоя материнская плата прогонит э, твою оперативную память э, по этим профилям, дабы выставить наиболее стабильное значение. Для особо маленьких я не пропагандирую использование одной плашки в 2333 МГц. Суть данного видео заключается в том, что не стоит гнаться за кукурузными частотами и стараться ужать тайминги в угоду латенсии. Это бессмысленно, ведь кэш компенсирует задержки, а при упоре в GPU разницы не будет. Я хочу подчеркнуть, что упор GPU подразумевает упор в мощность графического чипа, а не проблемы с GD или слабой производительностью на ядро. Я рекомендую использовать паспортные значения для контроллера памяти вашего процессора. В случае с Refresh это 2666 МГц. В случае Zen Plus это 2900 А если у вас Zen 2, то выставьте XMP профиль или частоту 3200 МГц. А, я надеюсь, что вопросов никаких не возникло. Спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мое сообщество мир Пикаря. Давайте сделаем этот мир немножечко умнее.